Деньги должны быть в движении, иначе они просто обесцениваются. Вы хотите узнать, где можно обернуть и быстро приумножить свой капитал? Многолетний опыт миллионов успешных инвесторов доказал, что самый высокодоходный инструмент для инвестирования – это рынок Форекс. Но как новичку заработать на рынке Форекс, не имея опыта и специальных знаний? Вам больше не придется долго изучать основы финансовых рынков и разбираться во всех тонкостях инвестирования. С дилинговым центром SeoFast заработать на финансовом рынке Форекс сможет каждый. Опытная команда профессиональных трейдеров SeoFast поможет быстро и легко приумножить ваши сбережения. При этом минимальный депозит составляет всего 100 рублей. С нашей помощью уже через 24 часа вы получите на 10% больше ваших вложений. Суть системы заключается в том, что все счета инвесторов объединяются в крупные инвестиционные счета. Таким образом, управляющие могут совершать высокодоходные сделки. Кроме того, SeoFast – это надежная защита ваших инвестиций. Все риски сводятся к минимуму, когда происходит инвестирование одновременно в работу 10 трейдеров, и средства равномерно распределяются между счетами всех управляющих. Если предположить, что один трейдер не получит прибыли в торговле, остальные, управляющие своими показателями, перекроют его результат, и вы получите свою прибыль. Для того, чтобы начать зарабатывать, зарегистрируйтесь на сайте seofast.com и инвестируйте от 100 до 5 миллионов рублей через систему Payer, используя один из 100 способов оплаты, включая мобильные платежи и оплату с банковской карты. По истечении 24 часов вы получите на 10% больше – Например, если вы инвестируете 100 рублей, то уже через 24 часа вы сможете вывести уже 110 рублей на свой кошелек. Автоматические выводы и пополнения через систему Payer обеспечивают надежность и прозрачность всех денежных операций. В SEOFAST можно заработать даже ничего не инвестируя. Приглашайте в проект новых участников по своей реферальной ссылке, расположенной в личном кабинете. Когда партнер, зарегистрированный по вашей реферальной ссылке, инвестирует средства, вы получите на свой баланс 5% от его вклада, Итак, при каждом вкладе. Прибыльное и надежное инвестирование теперь доступно каждому. SEOFAST. Мечты сбываются.